Перед началом этого ролика хочу сказать, что я начал на Твиче стримить, поэтому добро пожаловать на мои стримы, увидимся с вами, кому интересно, ссылочка на Твич будет находиться в описании к этому ролику, подписывайся, стримы достаточно часто идут, они будут только там, спасибо всем, кто поддержит подпиской. Ну а я вас всех категорически приветствую, это прокачка инвентаря подписчика. Сейчас я вам расскажу, как попасть в будущие прокачки, и как я сегодня буду и далее, в принципе, выбирать людей. Кто не знает, мы открыли свою коллекцию на OpenSea, в чем ее прикол? Ну, во-первых, вы на ней можете заработать. После каждой проданной NFT, цена следующей опубликованной растет на 5%. Изначальная цена была 82 тысячных эфира. На данный момент цена составляет уже 25 баксов, ну то есть было 16-16 стало фактически 25. Это первый момент. Второй момент. На все ближайшие прокачки подписчиков я буду выбирать людей из тех, кто эти NFT приобрел. У нас в ВК есть беседа для держателей наших NFT. И там я, собственно, с ребятами и связываюсь. Это прокачка инвентаря подписчика и следующая будет для держателей NFT. Ну, а третью прокачку, то есть получается третий видос по прокачке я сделаю для всех комментаторов. Ну, а дальше четвертый будет уже снова для тех, кто эти NFT приобрел. Поэтому ссылочка на эти NFT будет находиться в описании к этому ролику всем, кому интересно, добро пожаловать Участников не так много, шансы реально огромные Как мы сегодня выбираем победителя? Заходим в активити Здесь у нас купили 9 в общем NFT, то есть от 1 до 9 Кстати, один человек купил аж 2 NFT, то есть шансы у него увеличиваются, никто это делать не запрещал Мы сейчас заходим в рандом Org Так, я тут ничего принимать не буду Минимально 1, максимально 9 Generate У нас выпала первая, первая рыба! Я ничего не подкручивал, ничего не делал Первый человек, кто купил NFT. Первый, бля, я честно хотел, чтобы он выиграл. Я врать не буду, потому что это первый человек, кто по факту нас подвиг дальше делать работы. В общем, вот это первая nft вот ее владелец. У него на аккаунте только наши NFT, кстати. А, это не первый человек, кто nft купил. Там, смотри... Сначала купили пятую, но я выбираю исключительно по числу рыбы. Пола число 1, это первая рыба. Я надеюсь, вы меня за это говнить не будете, но я выбираю именно по нумерации рыб. Это, в принципе, правильно. Купил он, кстати, ее сейчас посмотрим за сколько. Просто смотрите, парень потратил 900 рублей и попал в прокачку, где он может 50 вынести. Ладно, сейчас свяжемся с победителем. Ну и все-таки напоследок скажу, что сейчас всего 9 человек, которые участвуют в этой рубрике. Шансы реально огромные, а прокачки я буду делать делать раз через раз, то есть один раз прокачка, следующий ролик по изюку это открытие обычное, то есть в обычном формате, дальше опять прокачка и так далее, то есть прокачки будут выходить реально часто, поэтому, ребят, ну, принуждать я вас не могу, смотрите сами, но это, это реальные шансы, то есть здесь я никого не обманываю и не собираюсь в прокачку может попасть каждый короче, связываемся с владельцем вот этой первой нефтихи нашей. Ребят, короче вот наша беседа, я хочу вам сейчас показать эмоции человека. Ебать, это я Я купил, я купил вот, сейчас созвоним с ним в Дискорде Кстати, только сейчас дошло, мне ребята написали, чтобы было честнее В следующий раз я буду делать это все в прямом эфире для владельцев этих NFT Поэтому будет очень много людей, кто будет следить за процессом Но в этот раз реально все честно, я не догадался это сделать Вот, сейчас переходим к подписчику, звоним в Дискорде Привет, как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, привет. Ну что, я тебя поздравляю, ты попал в рубрику «Прокачка инвентаря подписчика». Спасибо, спасибо. Сколько ты потратил на NFT, чтобы ее купить? Полторы тысячи за саму NFT долларов 5-6 на газ, на комиссию. Сейчас на балансе у тебя будет примерно 4-5 тысяч рублей, но шансы на Изидропе мои, поэтому я думаю, что ты сполна ее купишь. Тебя Андрей, да, еще раз зовут? Да, да. Андрей, смотри, у нас, ну вот у меня сейчас в инвентаре лежит дропа на 5000 рублей У тебя 5000 рублей, короче, я проверял просто шансы Вот, выбирай абсолютно, абсолютно любой кейс Давай начнем с засекреченного случайного Засекреченного, давай начнем с вопроса, сколько тебе лет? Мне 18 лет А, тебе я 18 Я учусь Еще не умеешь? У -у -у. Ничего не умею Ну учишься же Ладно ну, Да, еще, еще не научился до конца Сколько кейсов? Три штучки. Три штучки. 3. Поехали. Открыть запись идет. Все, все хорошо, все. Ну, Андрей, рассказывайте, с чем вы приехали на нашу прекрасную передачу? Да ладно. Я тебя поздравляю. Я, я тебя не поздравляю, Кал. Продаем, оставляем. Что делаем? Продавай, продавай. Куда и дальше? Давай на засекреченные. Давай на засекреченные, хорошо. Сколько? Давай три штучки также. Три штучки также, поехали. Так, барабан крутится. Андрей, из какого вы города? Я с города Петрозаводск. С города Петрозаводск. Города. Ну, я, Андрей, с Петрозаводска, поздравляю, мы, по-моему, даже окупились. Что делаем? Поставь пока Мортис. Мортис оставляем, все mm -hmm. остальное продаем, да? Да. Пизда. Да, не Так, какие тут еще интересные кейсы есть? Хочешь, я тебе посоветую? Давай, давай Смотри, есть такая тема, как сахар кейс Можно открыть три раза Понимаешь, кому-то уготовано быть пешкой в этой игре кому-то Открывать кейсы на изи-дропе Ну я советую Давай, давай, Я надеюсь, что что-то выпадет, но может и ширп дропнуться. Но реально, в моих роликах всегда бахи дропаются Будем рассчитывать на... Андрей, ты меня извини, я тебе слил баланс Давай пробуем еще один сахар кейс открыть Еще один сахар кейс, хорошо yeah. Так, сахар кейс крутится и ничего пока интересного не происходит Ну, бля Ну давай, только не ширп да ну нахуй Не, это кал, это какой-то кал, надо, чтобы выпадал можем пробовать на обычный сходить Не советую, честно Не советуешь? Вообще нет Может, какой-то еще можешь посоветовать, я просто вообще не знаю, что крутить Если ты мне хочешь довериться, я могу тебе предложить открыть 5 сахара Ой, пишу, 3, 3, 3 Давай на все, на все открою. На все? Ну ладно, давай три, давай три, Давай три. Я потому что на все все-таки боюсь, я не хочу сливать баланс Потому что что-то непонятное происходит Вроде бы как шансы стоять должны Блять, ну не, это пиздец это, это, это какая-то жопа нахуй не Подожди, я проверю. Если шансов нет, мы будем перезаписывать, когда они появятся. Я сейчас вы, на свое усмотрение кейсы выберу. Типа, если их нет, мы будем, будем переделывать. Так, сахар кейс. А, блять, сколько нахуй с ним две штуки. Не, если он реально не окупит, типа, ну мы перезаписываем, потому что это не дело, это хуйня, как это получается. Слушай, он окупит 100%. Шансы есть. А, блять. Да ну нахуй. А что, типа... Так, блять. Андрей, подождите что блядь, какая-то хуйня. Все плохо. Мы в говне. И не, так дел явно Никонятно не пойдет. Нихуя, малышечка. Андрей. Вулкан. Ну Но все-таки шансы стоят. Давай, давай. Что делаем с этой хуйней? То продаем его. Ты уверен? Нет, я не уверен. Ну думай. Думай. Думай. Давай продадим. Давай продадим. Спасибо за контент. Что делаем дальше? Давай еще раз раскрутить его. Еще раз сахара. Валя, ладно. Это плохая идея. Засуньте, пожалуйста, ежа в рот себе. Я очень просто боюсь, что мы все сольем. Ну ладно, шансы стоят, насколько я понял. Сколько кейсов? Давай, давай 10 сразу. Давай 10! Андрей решил. Давай. Ебать! Поздравляю, нахуй! Поздравляю! Там что-то было. Еще... Там... Я, еще... Ты... Я, еще не... я еще не понял, что произошло. Андрей! Что? Андрей! Блядь, ебать, блядь! Сколько бля. стоит? Андрей, 25 тысяч рублей. А я А я сейчас вахуй, это жесть. Андрей, да как, раз, как я... вам прокачка? И скажите, зря ну, ли вы купили NFT? Ну, нет, не зря, я ни разу не жалею. Теперь надо подумать. Ну, МКОЗИМов точно забираю, прям 100%. Хорошо. А что там сверху пало, сверху Распространение, Андрей. Блин, я с петухом так тебе был постоянно. Да думай, делай, что хочешь, это твой долг. Давай продадим распространение. Ага, все остальное оставим? Да, да. Понял. 5 на балансе. Что крутим? Так, поехали, посмотрим, что есть у нас. Ну, давай смотри. Попробуем, давай попробуем тай на два раза крутить. Давай так, попробуем изи. Со, со сайт расслабился немного. Со сайт расслабился. Пока крутится да, барабан, рассказывайте, с чем вы, с какими подарками пришли на нашу передачу. какими подарками? Я пришел тут, тут контент записать. К Якубовичу обычно О. приходят с подарками. Андрей, где подарки? О, так я могу чехол подарить на iPhone 6s. Ну... Вот Такой. Ну ладно, не надо, я так байкер а, ладно, думал, да, да. скажешь, там квартиру. Да я... Ладно, что дальше делаем? Конечно. Можем, типа, рискнуть, и мне повезет. У тебя есть 15 давай. тысяч рублей. Ну, я точно увижу, Ой, да, м точно. Ой, м пятнашка и петух, я дебил. 20 тысяч. Можем рискнуть. Энфтишку угу. ты, главное, я купил уже. Давай, давай повезет два раза. Давай. Давай. Ну тут может и не повезти. Ну, блядь, типа, подписчики сейчас будут говорить, слил Андрею баланс. Ну, 20 тысяч уже, ну, типа, выпадет, не выпадет. Играем, вулэн. Блядь, поздравляю, Андрей. Какой, сука, У меня не было такой прокачки еще, блядь. Бродягу, бродягу оставляем, бродягу по-любому оставляем. С африканкой что делаем? Мы, мы, мы африканку продаем. Пошла она нахуй, Андрей, да? Да, да, мне нужна. Давай, давай еще один повезет кейс. Давай еще один. Блядь, Андрей один сейчас такой, за... выбит такими темпами драгон Один? с долором уйду. Да, да, один. Нет, ты реально можешь играем. уйти. То есть подписчики, не знаю, вы верите, не верите, это мои шансы, это реально Андрей. Это, блядь, настоящий человек, который просто купил NFT-шку. Ладно. Ну, продавай его, вот, зачем мне надо. Да, У меня какой-то. Козапят а золотой кейс, что про него думаешь? Золотой, а, который. Как... Какой? Наверху или? А, типа ножи... блять, на живой? Не-не-не, золотой в смысле, который снизу в кастерных этих кейсах. Который снизу. У -у -у. Какой? Я его, я его потерял. Гравировка или. или... Давай, давай гравировку. А, блядь. давай Ну, бля, не советую. Ну, давай пробуем сколько? Давай три штучки. Три. Блин, ну Андрей, реально, вот у меня сколько было рубрик прокачка подписчика на Изике, она самая жесткая. Вот прям, блядь, ну типа, сколько, на сколько у тебя уже на 30 тысяч дроп? Выпал вдруг Ну вот, так. я и говорил, покупайте, никто не верил, блядь. Давай, за, давай загробный крутанем. Вот сполирну, и я сейчас очень... Э, так, загробный, а где он? Справа, справа. Сколько? А сколько у меня баланса? Сейчас. У тебя 4 тысячи. 4 тысячи, давай, давай на косаре крутанем. Все, ну типа 10, 10 штук. Да-да-да. Я очень удивлюсь, если тебе что-то выпадет, потому что по опту открытия, оно типа выпало, и оно лежит, но в теории... Если что-то выпадет, я сам охуею. Ну, Безюдно. Блядь, вой почти выпал, нахуй! Так, ядерный сад оставляй. Ух, сколько она дропала всего, на сколько тут? На 2 800. Так, давай, ГЛОК оставим. Угу, бля, я тебе честно Кала... завидую. Я прямо Кала... тебе завидую по-черному нахуй. Калаш оставим. Калаш оставим. Что там сверху? Жаль? А, МК Безлюдный Космос. Да. Космос мне не нужен, мне не продевают. Да, мусор какой-то, согласен. Оставь ГЛОК и Калаш, все остальное нужно слить, я думаю. Глок и калаш. Так, главное не продать случайно. Глок и калаш. Так, на этом моменте угу. я возьму небольшую паузу и скажу, ребят, блядь, у Андрея сейчас дропа, ты не волнуйся, я продавать не буду, мы чекнем, насколько у, -у, -у. у тебя дропа. 32 тысячи рублей. Так вот. А, и я мог бы все это забрать себе, но я решил делать прокачку. Я попрошу у вас. Блядь, давайте набьем на этом ролике сумасшедшее количество лайков. Это реально прокачка, которая не была ни на одном канале. И так будет часто, если вы будете поддерживать и если будут покупки NFT. Но, опять же, уже есть участники, поэтому... Вот, поддержите самое главное лайком. Андрей, что делаем дальше? Блин, давай на твое усмотрение, крутанем кейсы. Я так бы такого, на все да. открыл, мне повезет. Давай, давай. А можно, уже вообще, повезло. можно вообще топ-кейс было пизднуть, но это жестко, не на. Там может вообще говно выпасть. То есть, если тут хотя бы ножи хоть какие-то, то на топ-кейс, mm -hmm. ну, я не верю вот хуйню. И это... Mm, такое такое. Как-то так. Да, ну, блядь, 600 рублей. у меня? На весь балек, да? А, 500 еще 6. 500, еще, да. Ну, да, мусор. Что делаем с балансом? Mm -hmm. Две 100 Можно попробовать что-нибудь, чего-нибудь много открыть. Можно попробовать нож типа, выпадет, не выпадет. Давай, давай пробуем на статок уже вместе. Но ты уверен? Нет. Давай, давай. Точно. Нет, нет, нет, нет, нет. все, я не уверен, нет, не надо. Давай пробуем дикий кейс. Дикий, хорошо. Так, дикий кейс. Перед этим я еще скажу, что все-таки у человека есть... Ревка. Есть промики по 40, по 35%. Все, кому интересно, можете забирать это все. Как оказывается, сейчас пойдет на прокачку инвентаря подписчиков. Поэтому вот такие промики. Андрей, советуешь закидывать на Изи? Может, я нет. Нет, не нет и я Начнем не с советую. Того, что, да, Андрей, рекомендую закидывать на аккаунт человека. Вот, да, это кайф. Так, ну мы переходим к кейсам. Ладно, Андрей, что делаем дальше? Так давай, дикий кейс. Пять штук, поехали. Ну, не совсем дикий, конечно. Ну, блять, ладно, уже ну тебе 30 тысяч. Пойду. Я тебе завидую, я сейчас хочу улететь отдыхать, и у меня нет денег, блять, и ты вот выбиваешь, вот как что-то такое. Давай юспика ставим, ну уже 600 да, рублей, да, ну чё давай, уже давай, рисковать? Давай. Дальше, что делаем? Так, давай попробуем с тобой нож. Сколько штук? Ну сколько? Давай две. Давай две, ну давай. Просто повезет, не повезет. Бля, если тебе нож выпадет, я реально, мне так сука не падает, ну иногда типа на 50 бывает, конечно, но. А, ну, Андрей, блять! Почему, почему бы и нет? Почему бы нет? Пиздец, Андрей, на 40 тысяч. Ну тут надо мыслить рационально, я наверное на я тебя оставлю. Просто на балик да уже все. Да мне, про... я бы тебе не дал их продать. Это все тебе в инвентарь пойдет. Mm -hmm. Я бы тебе просто не дал это сделать. Давай хитман кейс откроем на весь оставшийся баланс. Сколько Хитман кейс на весь оставшийся баланс. На балансе 700 рублей, ну, давай. Ну еще хватит что-нибудь. Андрей, что ты сделаешь с полученными деньгами? Я понимаю, что скины скорее всего продашь? Я что-то себе оставлю, что-то вряд ли выведу. Да. Ну Я что скорее ты скорее всего купить. На телефон купить. куплю себе. М-ку да. мы тебе оставим. Да, Айфон. А какой айфон есть, не секрет? 11-й айфон. Блять, да. подожди, сейчас Драгонлор упадет. Что Че еще? Чего хитмана? Блядь. Давай, давай, да. да, да, да, до конца уже будем. Ну и правильно, нахуй. Такие вещи надо, блядь, делать. Я вот знаешь, думал делать э, прокачки. Ролик через ролик. Ну, посмотрите вот так, что выпадает, блять. Честно? Ну, блять, да хуя? Че, оставляем с Давай, уже? продавай, продавай. Продаем. Сайрекс, продай, да, да. да. Нас дальше? Давай дальше, да. Дай фастом пизданём. Давай, давай. Пульвала, ебать. Продаем еще раз фастом открываем. Продаем ещё раз фастом открываем. Блять, ну фаст... блупринта, может, оставим. Да, да, да, оставим. А Сайрекс продадим, Спасибо да? Ющенко. Да, да. Так, заебись. У нас остается 180 рублей. Че, докручиваем на все? Да, да, да докручу. Продаем? Да, продаем. Продаем, да? Да-да-да. Так, хорошо. 89 рублей остается. Можно в батл зайти на... Да, зайдем в батл. Если 80. Что -то ну, есть. Тут нет ничего. А -а Можно армиейку пиздануть? Давай, давай. Да. Дай фастом нахуй. 38. Ну что Ну все, это получается. Андрей, по итогу... На блять, Андрей, На нахуй ты, блять, ты пиздец, тип. Ну да хуя вот, ты вывел 40, но ну, мы выводим, все, мы забираем... Да, да, да. А мы забираем... Ширп тебе выводить или ты мне уже оставишь его? ширп, -ширп можешь оставить. Спасибо. А, забираем авик, забираем петуха, забираем эмку. Эмку, скорее всего, придется заменить, но ну, мы с тобой заменим, вместе все это посмотрим. А, ножи тоже забираем, эмку забираем, юзб забираем, блять, это все забираем. И, ну да, это все нам. Ширп вот этот выводим Продаю его просто Ну окей, я у себя балик уже на аккаунте оставлю, чтобы проверять шансы, потому что тоже нужны 150-136 я тоже тебе выведу Все. В остальном, но ну, тут уже на твое хочешь что-то забираем, но я вот все как интересно забрал Да, тут ничего интересного не осталось Но мы сейчас ждем, пока мне придет трейд, и через 7 дней это все будет Твое. Андрей, ты выиграл 40 тысяч, потратив полторы тысячи. Ты рад? Да, я очень рад. Я ну, я вижу. за тебя рад. Подписчик поднял да. 40 тысяч. Все меня просили прокачку-прокачку. Ну, и вот почему я решил сделать для тех, кто купил nft -шки. Потому что Андрей вы, выиграл 40 тысяч. А мы, кстати, принимаем первый нож. Полетел первый нож. Цены, кстати, в Steam'е тоже потом посмотрим. Интересная угу. достаточно тема. Дальше. Что? Ну, я думаю, сейчас идем на паузу и будем ждать, пока это все дело придет. Да. В общем, ребят, мы вывели. Там два скина на 200 рублей еще приходят. Почти все мы забрали. Это Ядерный Сад 600 рублей, это Азимов 16 тысяч трековская. это Морти 115, Юспик 1500, Калаш Картель 800, статрек Кошечки 6500, МК Опустошитель 670, Нож 9200, еще Нож 4600. И у меня к тебе, Андрей, один вопрос. Ну ты как? Ты вообще рад сегодняшнему ролику? Я безмерно рад, потому что я выигрываю. и что-то происходило вообще последние 15 минут. Ну, я тебя Просто поздравляю. Я, я такого не ожидал. Спасибо. Я, я тоже. Но ну, я на самом деле искренне за тебя рад, хоть когда-то сделать подписчикам приятно. В общем, Андрей, спасибо тебе еще раз, что купила NFT и принял участие. Вам спасибо, что вы смотрели. И поддерживайте лайком, потому и что... так. Спасибо. Такое может быть э, почти всегда. Но главное, большое количество лайков. Вы видите, что происходит на экране, вы видите Андрея, вы видите, что Андрей выпал вместе с кошечками. В общем, всем спасибо, поддерживайте. Андрей, попробуй э, попрощаться с подписчиками. Всем пока.